Что это у нас. Прощайся на Ну что, у нас второй день. Анюшка уже ушла завтракать. Сегодня я проснулся, что-то очень как-то в таком состоянии. То ли у меня акклиматизация пошла, хотелось просто лежать и вообще ничего не делать, Ну такое у меня бывает. Плюс у меня сегодня еще ночной вебинар. Сингапур, конечно, хороший город, красивый. Если, допустим, о Сингапуре рассказать без эмоций, так вот, ну, сознательно, то основное его преимущество, что он очень чистый. Очень мало народу. Мы гуляем по городу, практически нет людей. Это так, это так нам нравится. Все спокойно, люди все бегают, занимаются спортом, красивые машины. То есть Сингапур – это такой город-мечта. Ага. То есть поймать Татьяну, она такая красивая сегодня. Мы просто 6 часов провалялись в номере, поработали, залили видосики. А сейчас пошли фонтан смотреть. Хотели сегодня поехать на остров, на Синтозу. Ну, решили потом с детками это сделать. Всегда мечтал снимать видеоблоги. Вот моя мечта сбылась! Теперь эта палка всегда со мной. Не каждому дано, ты понимаешь, такой палкой-то ходить. Так что у меня божественный дар. Пытаемся разобраться Здесь 6 лифтов, мы запутались просто, какой лифт работает you mm do? -hmm. Okay You're from? Uh, Australia Australia? Mm -hmm. yeah, yeah. originally from South Africa Okay, okay. Yes. Very Good people traveling here yeah? Yes My grandmother and my mother are down at home, not uh, at <laughs> no, Yes, I know, they want to stay home <laughs> yeah. where, where do you come from? From Russia вы или на Бали поезд. Все бабушки, дедушки путешествуют. В общем, смотрите, в Сингапуре есть вот такие штуки на каждой остановке. И очень важно, когда вы подходите, посмотрите, останавливается ли ваш здесь автобус или нет. Вчера мы так застряли, ну реально на час, потому что тут есть разные остановки и в разных остановках еще разные автобусы ездят. Uh, в общем, проезд. Uh, Стали? Да. Oh, sorry. Sorry. Мы забыли маленьком. Забыла? Я стоила дома деньги. Собрались до фонтана желаний. Сейчас мы его покажем. Но мы шли по пути, подумали, вам будет это интересно. Здесь, в Сингапуре есть такая экспедиция, называется Тактур. То есть это прям лодка на колесах. И она там по озеру плавает. В общем. Молодцы! Что я могу сказать? Развлекают туристов как могут. Ну а мы пошли опять в торговый центр. Видимо, на Бали так скучаем по торговым центрам, что они нас не отпускают. Татьяна у нас любит в разные чудеса верить. И мы пришли в такую достопримечательность, это фонтан желаний. Говорят, если три раза по часовой пройти, все твои желания сбуются. Вот что такой. называется он фонтан. Богатство. фонтан богатства удачи и его окружают пять пальцев это пять вот таких вот зданий больших и он сам фонтан собственно фонтан богатства и удачи книгу рекордов Гиннеса он занесен почему? самый большой фонтан в мире в смысле, он высокий? По каким они его параметры не вау, какая тишина. 6. Вот сейчас в 6 начинается официальное открытие. Вот, дядя Ну мы пока по 6 с тобой будем Ты посмотрю, посмотрю. А что тут смотреть? А что не хотел? Время сколько? 6 ровно. Мы тут выяснили, что оказывается надо прям там внутри пройти три круга, потрогать водичку и так далее. В общем, побудем э, туристами, которыми навешали там на уши, типа, ребята. Надо три круга сделать, и все произойдет, будет. Это-то там эгрегор, то какой намоленный. Намоленный, да? Конечно. Ну вот мы сейчас будем всякие эгрегоры входить, да, там, там еще будем там. И загадывать желание. Ну а вы давайте с нами. Давайте проверим, может быть эта идея будет работать. Есть это, доллары на метро, может возьмем? Наоборот, надо положить. Ты же богатый, ты отдаешь. Отдаю, любовь и благодарность. Конечно, я шучу. Ну, прикольное место, хорошее. Самое главное, важно вспомнить о своих мечтах. То есть, неважно где ты находишься, неважно это место, важно вспомнить о своих мечтах. И помнить о них каждый день. Понимать, куда ты идешь, понимать, зачем ты туда идешь понимать, для чего тебе это нужно, что внутри тебя вдохновляет. Сейчас у меня очень сильно изменились мечты, потому что я уже не смотрю, нравится мне это, да, хочу я этого или не хочу, а я смотрю, насколько это полезно там миру, окружению, людям, то есть, что я могу такого сделать, чтобы каждый город на земле был такой, как Сингапур. Друзья, думайте о своих желаниях, вспоминайте их, размышляйте, прописывайте свои желания и направляйте туда свое внимание. Мы посмотрели Фонтан Богатства, а сейчас решили поехать в Чайнатаун. И сейчас, видимо, нам повезет, и мы поедем на... Metro? Метро? Вот так вот выглядит наш... В общем, мы пользуемся Гуглом. Google нас спасает. Сейчас мы ищем станцию Променад, которая называется. И 15 минут на МРТ. Звучит, конечно, страшно. Но это обозначение... Электрички, да, метро Мы зашли в обычный, стандартный, я не знаю даже, как назвать Быстрый какой-то супермаркет, мини-маркет э, в Сингапуре И я хочу показать, сколько что стоит Для того, чтобы вы ориентировались Мне тоже очень интересно перевести это на рубли и доллары Даф, шампунь, даф, например, 700 миллилитров стоит 10 долларов 50 центов сингапурские доллары кофе. 25 пакетиков кофе 6 долларов 50 центов бич лапша 1 доллар тоже бич лапша 1 доллар 40 центов кетчуп например 1 доллар 50 центов 340 грамм кетчуп компота сок 1 за доллар 80 рис Ой, мешок риса. Сколько здесь килограмм? 5 килограмм мешок риса на 5 килограмм 5 килограмм 7 долларов 10 центов. подсолнечное масло стоит 3 доллар оливковое масло 8 долларов 40 центов вегетарианское масло оно здесь 2 литра 4 доллара соевое масло. 2 литра 6.90. Конфеты ментос. Доллар 20. Falls. 90 центов. Вот такие конфеты тоже есть в Таиланде, на Бали. Здесь 10 долларов 50. На Бали нет баунс. А здесь есть баунс. Стоит 1.30. Феррера Роше. Большая упаковка $8.50, маленький $1.80 и $1.80, три штучки, а вот значит 6 банок пива $11.50, 6 банок по 330 миллилитров, 750 миллилитров вино $21.90 кока всего 1 доллар 1 доллар 50 миллилитров Мы ее не пьем Это так Пиво Как оно называется Александр правильно? Хайникет Хайникет Давайте посмотрим Значит один за 7 долларов 30 центов 2 за 12 долларов Здесь у нас 650 миллилитров Папайя 2 доллара 20 центов здесь кило 104 грамма яблоки 1 килограмм видимо или одна упаковка просто одна упаковка 390 вот здесь за 3 доллара 350 это апельсины здесь все в упаковках вот одна упаковка 350 огурцы два огурца вы купите в сингапуре за доллар 35 это будет 754 грамма томаты упаковка доллар 50 болгарский зеленый перец упаковка 2 доллара 2 доллара 60 упаковка тоже это груша одна упаковка 2 доллара Картошка. картошка одна упаковка доллар здесь раз два три 4 5 штук лук тоже одна упаковка о доллар 50 томаты чер доллар 50 одна упаковка но здесь непонятно сколько килограмм шоколадки одна за 4 доллара 60 чипсы кто любит чипсы, чипсы 4 доллара 40 центов чипсы кринблс 2 доллара 20 ну, например сосиски упаковка сосисок сырные сосиски 4 доллара 20 центов курица кто-то мясоед и любит курицу в общем упаковка свежей курицы 6 долларов рыба дешевая 600 грамм 2 доллара 10 центов фарш значит это свинина фарш свинины 226 грамм 2 доллара Стейк, да? 2 доллара 90. 10 яиц, круглый доллар 90. Килограмм, килограмм мороженых овощей стоит 3 доллара. Бананы 1,20 доллара, полкилограмма. Натуральный йогурт килограмм, 9 долларов 25 центов. 1 литр сока 2,70 доллара. 70. Выгоднее темпа 2 раза дешевле. У них везде, практически во всех. Ценников двойная цена молоко, ну, цена 5 долларов, соответственно помело, вот одна штука 6 долларов вот, пишите комментарии под этим видео, ставьте лайки мы будем делать дальше обзоры мы добрались до аэропорта очень была красивая дорожка, 15 минут всего мы ехали, и такой приветственный попался нам водитель. Мне кажется, не все в Сингапуре такие. У нас было всего 7 местных долларов сингапурских, и мы дали 5 долларов э, американских, и он, в принципе, был рад. Да, такой счастливый, принял, говорит, спасибо вам большое. Говорят, это один из красивейших аэропортов в мире. Не знаю, не знаю. Так, и что у нас? Давай посмотрим. Вообще, мы заметили, что в других городах является ну, не некой особенностью, ну, например, вот видите, здесь люди, они не подходят туда, к людям, то есть они подходят к аппаратам, и аппарат эти чекинят. И, допустим, вот вчера мы ездили в автобусе, там нет кассиров, и человеку, который сидит за рулем, ему, ну, честно говоря, спокойно люди вообще заходят, пикают или не пикают. Мы видели, как некоторые люди, Заходят в автобус, они не пробивают билета. Ну, вроде как бы едут как бесплатно. Все идет к автоматизации, посмотрите. Все люди стоят возле вот таких вот э, чеков. Куда вы поедете? Тринцинг-бординг-класс. Печатают нам паспортные. булочки взяла видите бумажные пакеты я очень люблю булочки распечатали билеты и теперь говорят, поставьте на них там. для меня сингапур это город где есть крутая система то есть все очень четко понятно и вот мы сейчас ехали подъехали к аэропорту и еще на протяжении аэропорта ехали там пару минут и допустим мы зашли наверное в 6 6 вход и у каждого входа были свои туроператоры до да, свои авиакомпании и мы ехали искали свою авиакомпанию то есть все системно все понятно все четко все вообще прям вот идеально это очень круто. чтобы не создавать лишнего Ажиотажи, а да, ажиотаж, да. чтобы люди не терялись, Посмотрите, куда идти, аэропорт, что, вообще, не, ну, все спокойно, все, все спокойно, нет никаких очередей, идеально просто. Я такой первый раз Взять даже пример Бали, там все по-другому. Стремитесь к системе, друзья, легкой, позитивной, к радостной. А что она проверяла, ты поняла? Ну, она посмотрела, что мы с Россией, То Вы куда летите? Мы говорим, в Пашимин. Она говорит, первый раз? Я говорю, нет, не первый раз. Она говорит, если вы уже там были, в течение 30 дней нельзя возвращаться опять в Пашимин. Я говорю, мы там были в июне месяц, Уже 30 дней, дав давно прошло. Она говорит, я еще раз проверю на всякий случай. И, в общем, сама проверила. Потом еще одного дядю просила, Потом еще одну тетю. И в итоге такая, окей, я просто проверю. Сейчас нам очень понравилось, как мы проходили паспортный контроль. Вот видите, с левой стороны серые такие будочки стоят вот здесь вот. Вот. Их снимать, правда, нельзя сказали. Но смысл в чем? Ты подходишь, паспорт сканируешь, тебе от открывается, как в метро, такая штучка. Ты заходишь в серединку, мыли палец специальный таким, ну, типа спиртным составом, и палец сканируешь. И там один, получается, человек обслуживает где-то 6 таких проходов. Вот. А с этой стороны, видите, сидят люди по старой системе, э, проверяют. Как мы только вышли, к нам сразу подошли двое, двое мужчин и говорят, поставьте оценку, как вам понравилось прохождение автоматической линии. Мы говорим, вау, класс, вообще вот так вот, и кнопочки понажимали там. То есть они молодцы, идут к систематизации. Вот мы побывали здесь, в Сингапуре, чем плюс Сингапура? Это маленькое государство. Город государство Город государства. И он реально город будущего. И почему большие государства, они не могут вот быть такими, как Сингапур? Потому что они большие, навести подарок в большом гораздо сложнее. А Сингапур, он, э, примерно размером как Челябинск, ой, как Монтагорск, наверное, да? Ну, то есть он размерами 50 километров, мы посмотрели, где-то на 35 километров. Это город-государство. Конечно, они тут наведут порядки, да, там выстроят дороги, но самое интересное, что можно смотреть, как это будет выглядеть. То есть, здесь появляется все самое новое. Они тут, там, допустим, биткоины делают, ну, выпускают, там, не знаю, как они майнят. То есть, здесь красивые дороги, красивые машины. То есть, это вот то государство, которое показывает, как будет двигаться в ближайшее время Азия. Можно наблюдать за ним. Вот такой у меня был, вот такой у меня был, такой у моей мамы, такой у моей мамы, такой у моей жены, такой у жены. Моей... У тебя есть такое, да. Да? У мамы, у моей, у моей жены одинаковые партнеры. Обычно мужчина выбирает себе женщин. Так, примерно похожи на своих мам, да? Маме-то я дарил духи. Это мой аромат просто. А жене ты не дарил. Да, жене не дарил такие духи? Нет. Надо воспользоваться возможностью. Mm -hmm. Мы ходили сейчас мимо комнаты для медитации, вы, наверное, видели. Очень прикольная штука, а вот еще такие есть э, детские это коляски. Какая-то модная компания, комби. Это здесь. Вот, но мне больше понравилась комната для медитации, то есть там реально лежат подушечки, можно сесть и помедитировать, посидеть. Вот такая классная идея, супер. Просто они красавцы, я не знаю, как это объяснить. Настолько все для людей. И до этого еще видели для да, мусульманская комната для молитвы тоже очень важно. Мусульманские комнаты для молитвы я видел, а вот для медитации, чтобы просто посидеть, помедитировать, еще не видел. Хотел танюшку вот купить телефон, она говорит, да, мне такой же, как бы, зачем мне нужен? Это iPhone XS новенький. Не что у меня такого нет. XS такой же как десятка. Это же не десятка, это же XS. XS. Айфон X Max мне больше понравился. Вообще просто это реально приятное ощущение. Иногда даже лучше, чем в массажных. Ой, как приятно! Для путешественника это самая большая радость — ножки разбить, Причем это бесплатно в аэропорту стоит. Фирма УСИМ. Делаю такой подарок рекламной акцией. Вот столько нас много. Встречай Хо Вьетнам. Мы едем. учимся.